У меня вопрос, когда закончится война с агрессором. Война с агрессором, оккупантами Российской Федерации закончится в 2023 году, в феврале, в конце февраля. Будет произведен какой-то операция, будет называться либо шторм, либо гроза, не знаю. Когда, допустим, есть вот такая информация, они ней могу тоже сказать, если это интересно, хоть это и не эзотерически, очень много людей начали...